новости В студии. Анна Чегусова, здравствуйте. В Украине отмечают день Конституции. Хотя официальный день праздника 28 июня, в этом году торжества длятся в течение четырех дней. Основному закону исполняется 16 лет. Главный документ страны народные избранники приняли в июне 1996 на пятый год независимости Украины. 23 часа работали беспрерывно. Закон поддержали 315 парламентариев. В Конституции закрепили правовые основы Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. По случаю праздника президент Украины Виктор Янукович возложил цвет к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве. В торжественной церемонии также приняли участие народные депутаты, члены правительства, представители администрации президента и деятели культуры. В своем приветственном слове Виктор Янукович отметил, что основной закон требует изменений. Динамичное развитие Украины и мира ставит новые задачи. Модернизация Конституции необходима для приближения нашей страны к европейским нормам во всех сферах жизни. Над усовершенствованием закона уже работают специалисты. Шановные спевчизники! 16 том, украинская... Уважаемые соотечественники, 16 лет назад молодое украинское государство приняло Конституцию, основной закон нашей страны. Он закрепил статус Украины как независимого, демократического и правового государства. Страны, в которой высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность. Динамичное развитие Украины и мира ставит перед нами новые задачи. Сейчас обеспечение принципов, гарантированных основным законом, невозможно без изменений в отдельных положениях Конституции. Эти изменения должны стать базой для развития демократических институтов, эффективной судебной реформы, развития местного самоуправления. Модернизация Конституции необходима для приближения нашей страны к европейским нормам во всех сферах жизни. Обновление основного закона – это фактически основа нашего современного государства. 14-й чемпионат Европы по футболу подходит к концу. Польша уже попрощалась с футбольными болельщиками. 28 июня в Варшаве состоялся заключительный матч. А Киеву предстоит принять самый ответственный поединок чемпионата. 1 июля состоится финальный матч турнира. На поле встретятся сборные Испании и Италии. А в других городах, принимающих Евро, подводят итоги. Львов принял на два матча меньше, чем Донецк. Однако заработать на футбольном чемпионате сумел большим. Город Льва посетили более 400 тысяч туристов и обогатили бюджет на 50 миллионов евро. А Донецк Донецкой удалось заработать чуть меньше, около 30 миллионов. Чиновники говорят, Украина выиграла в любом случае, поскольку в стране появилась новая современная инфраструктура. Кроме этого, имидж государства изменился в лучшую сторону. Украинские медики оказывают качественную помощь гостям Евро-2012. Около стадионов, фанзоны и мест пребывания болельщиков работают бригады скорой помощи, медицинские патрули, бригады медицины катастроф и медпункты. Специально к Евро-2012 создан координационный штаб Минздрава. Он собирает информацию о ежедневной деятельности медицинских служб и обеспечивает оперативную работу врачей. К работе на стадионах, фанзонах и местах проживания болельщиков привлекли 60 тысяч врачей и 1400 переводчиков. Английский язык врачей и медсестры учили за счет местного бюджета и благотворительных денег. 68 миллионов гривен государство потратило на новое оборудование и ремонт в больницах. За принимающими городами закреплены 12 больниц. В которых находится около 2000 койко-мест. С учетом предусмотренного нами резерва, это количество достигло 10 тысяч. По дорогам возможного движения наших гостей было задействовано 120 центральных и районных больниц. Впервые к медикам болельщики обратились еще 7 июня, а по состоянию на 25 июня врачи приняли 1444 пациента. Госпитализировали 142 человека. Больных в угрожающем для жизни состоянии от Медики говорят, ситуация в Украине существенно не изменилась, хотя зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний и укус собаки. Зарегистрировано 22 выпадки инфекционных хвороб с Зарегистрировано 22 случая инфекционных болезней среди иностранных гостей, среди которых было 11 случаев острых кишечных инфекций, три случая острых респираторных вирусных инфекций, по два случая скарлатины и ветряной оспы, по одному случаю кори, вирусного гепатита, инфекционного мононуклеоза и малярии. В целом 22 случая. А болельщику из Франции, которого укусила бездомная собака, также была предоставлена медицинская помощь. В Украине к Еврочемпионату создали координационный штаб Министерства здравоохранения. В его состав входит также и оперативное подразделение. Его силами дополнительно созданы бригады медицинских катастроф. Они работают по принципу сортирования. Это означает, что после предварительного осмотра пострадавшему дают специальную карточку. Ее цвет обозначает степень поражения, даже медицинская помощь на месте или госпитализация. При всех надзвичайных ситуациях... При всех ситуациях, которые у нас возникают, у нас была такая система, что скорая предоставляет первую помощь, но при массовых мероприятиях, к сожалению, мы не можем всем помочь, если пострадавших 50, а машин скорой помощи только 8. Если в будущем так и будет, то при этом мы сможем спасти максимальное количество пациентов. Уровень медицинской подготовки во время Евро-2012 оценили не только болельщики из Украины, но и иностранные гости. Высоко оценили работу врачей и представители Всемирной организации здравоохранения. Ирина Тищенко, Виталий Захаров, Алексей Кальной, Новости УТР. Количество отдыхающих на природе, в лесах и у водоемов значительно возросло в праздничный период. Работники инспекции техногенной безопасности предостерегают. Не разводите костры возле посевов и посреди леса, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Полезные советы специалистов слушали наши журналисты. С января по май этого года в лесах пожарные зафиксировали 375 пожаров. Основная причина – неосторожное обращение с огнем, брошенный окурок, непотушенный костер. Пожеж в лесах 375. Количество пожаров в лесах 375. Убытки от пожаров составили более 4 миллионов евро, если брать в сравнении с прошлым годом. Количество пожаров в прошлом году составило 271, нарастающим 669. Выросли и прямые и побочные убытки. Жарить шашлык, подчеркивают эксперты по пожарной безопасности, можно только в оборудованных местах, то есть на мангале. В лесу разжигать костер можно только в десяти метрах от кустов и деревьев. Вокруг костра должен быть метр минерализированного участка. И ни в коем случае нельзя оставлять непотушенным костер и тлеющий уголь. Опасным может быть не только огонь, но и вода. Купание в незнакомой местности и в состоянии опьянения может стоить жизни. На рану, в державе... состоянии на 27 июня в государстве уже погибло 537 человек, из них 56 детей на водных объектах. Подавляющее большинство взрослых людей гибнет из-за собственной неосторожности. Во-первых, это купание в неприспособленных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения, а также дети, оставленные без присмотра. Инспекторы отмечают, за нарушение противопожарной безопасности предусмотрены штрафы. Однако они незначительны по сравнению с ущербом, которые люди наносят не только окружающей среде, но и своему здоровью. Анна Касминайна, на Новости УТР. Немало людей не прочь провести праздничные дни в веселой компании за бокалом спиртного напитка. Но медики напоминают, чрезмерное употребление алкоголя, а тем более в жаркую погоду очень опасно. Больше расскажут наши корреспонденты алкоголь как и жаркий воздух выводит из организма жидкость в этом кроется его большая опасность взной конечно злоупотребление спиртным не пойдет на пользу в любое время года в 2010 например от алкогольного отравления умерли четыре с половиной тысячи людей а в отдельных случаях как например в футбольные матчи ситуация обостряется. Отравление происходит от употребления некачественных напитков. Преимущественно это водка и коньяк. Во-первых, сказывается жара. Во-вторых, алкоголь в неумеренном количестве. В третьих определенное эмоциональное состояние, условно говоря, непереносимость алкоголя. Это приводит к неконтролированному употреблению алкоголя и, как следствие, к проблемам. Статистика алкоголиков меняется. Раньше на 7 мужчин одна женщина злоупотребляла спиртным. Сегодня пять мужчин на одну женщину, которые пребывают на учете у нарколога. К слову, безопасные дозы алкоголя зависят от пола человека. Для человека 75 грамм. Для мужчины 75 грамм водки в сутки и два дня трезвости в неделю. В сумме получается 14 доз в неделю. Нельзя выпить все 14 доз за один день и потом не пить всю неделю. Для женщин 50 грамм и 9 доз в неделю. В летний сезон растет уровень потребления пива. Эксперты говорят, оно настолько же вредное, как и все другие виды алкоголя. И все же, если вы употребляете спиртное в жару, медики советуют при этом хорошо закусывать и пить много воды. Ирина Тищенко, Виталий Захаров, Алексей Кальный, Новости УТР. На этом у меня все. Хорошего настроения и до встречи на телеканале УТР.